Всем приветик! Сегодня у нас коротенькое видео, но с очень интересной тематикой, которую вы предложили в Дискорде. Стоит ли вообще играть в игру Grand Summoners? Что именно в ней лично мне нравится и какие плюсы и минусы я могу в игре выделить? Давайте приступим. Первое, что хотелось бы отметить, это то, с какого времени я играю в игру. Я лично начал играть в нее еще до того, как европейская локализация появилась. До этого было много разных игр, таких как Brave Frontier и другие которые многих цепляли своей необычностью и захватывающей механикой. Я же играл в японскую локализацию Grand Summoners и меня все устраивало. Да, я не отрицаю этот факт, что я играл не только в нее. Также я играл и в Brave Frontier, играл и во многие другие проекты. Но почему же зацепила меня только эта игра? Давайте разбираться. Что именно в игре мне понравилось и что в ней такого привлекательного, лично по моему мнению? Первое, что хочется отметить, это красочная рисовка. В начале игры это было не так явно выражено, но уже тогда я понимал, что у разработчиков есть собственный шарм в этом. Они знают точно, что может понравиться обычному обывателю, жаждущего видеть хорошего и красочного персонажа на своем экране. Далее звук. В игре очень много разнообразия звуков, то есть озвучка персонажей, музыка. Хочется отметить, что у каждого персонажа есть своя озвучка. А также, что не во всех играх такое есть. В основном персонажи молчат. Но не здесь. У компании Good Smile Company есть свои личные сейвы, которых они просят озвучивать персонажей. А также просят оригинальных сейв, которые озвучивают персонажей из аниме, озвучивать их героев в игре. Также очень приятная и разнообразная музыка в процессе игры, которая нравится не только мне, но и многим другим игрокам. Итак, так и на Raybit вас то заставить плакать в полу трагедии сюжета, а наоборот посмеяться и порадоваться после сложной битвы. Та показывает всю эпичность битвы с боссами. Впрочем, здесь есть музыка, которая вам точно понравится. Кроссоверы. Кроссоверы из аниме, данная фишка пришла к нам буквально с выходом европейской локализации. До этого же были некоторые задумки у разработчиков, но их реализация все-таки была два года назад. Персонажи из анима очень хорошо прорисованы, и времени на их выбивание дается достаточно, чтобы получить хотя бы одного из них. Ну или же можно просто пропустить кроссовер, если вам персонажей не особо хочется получать себе в коллекцию. Правда, таких я не знаю. И по себе знаю, что если пропускать кроссовер, то обязательно стоит понимать, что когда-то эти персонажи вам могут потребоваться для быстрого прохождения. Или же вообще, в принципе, для прохождения миссий и данжей. А у вас их нет. Далее, постоянные обновления. Некоторые игры, хоть и получают обновления, но в них играть особо-то и не хочется. А все дело в том, что обновления нацелены в основном на донат. Или для тех, кто с утра до ночи должен играть, чтобы пройти хотя бы один квест. Здесь нет такого. Здесь есть много контента для новичков. Также для олдов тоже есть контент. И занятие себе сможет найти каждый. Фармить новые ивенты, добиться полного прохождения всех миссий, стать топом на арене, сделать всех персонажей максимальной удачи и многое другое. Также в нашем 2020 году к нам придет еще много нового контента, которое разнообразит игру еще сильнее. Поэтому если вы не знаете, стоит ли играть в 2020 году в игру, я лично сказал бы вам точно да. Далее, донат. Здесь его почти нет. Да и цены высокие для русского контингента. Так что не волнуйтесь, если боитесь, что какой-нибудь донатер-сан вас будет нагибать. Игра не подразумевает, что донатеры будут имбалансными. Они всего лишь получают больше возможности выбить персонажа в баннере. Но шансы на выбивание у всех равны. Также при донате нет стопроцентного шанса получить нужного вам персонажа. Появляется вопрос тогда, все ли это гладко с игрой? Мой ответ будет «нет». В игре есть несколько незначительных особенностей, при которых многие потенциальные игроки могут просто не захотеть играть в нее. К примеру, то, что игра не имеет русского языка. У многих этот фактор сразу отбивает желание играть. Но вы можете не переживать из-за этого, так как у нас есть Discord сервер, где все постится на русском языке, появляются русские гайды и также вам всегда смогут помочь с вашими проблемами. Так что ссылка в описании, вступайте к нам. У нас много плюшек по игре и удобное расположение всех данных в discord сервере. Вступайте, ознакомляйтесь, спрашивайте, играйте с удовольствием. Следующее. В игре нет автобоя, который за вас будет играть в офлайн режиме, накапливать экспу, качать персонажей, фармить шмот и так далее. В этой игре все зависит только от вас. Хотите фармите, хотите нет. За вас игра не будет сама играть. Но лично я не считаю это минусом, а наоборот это плюс, так как в бою все зависит только от того, как правильно вы построите логику прохождения босса, насколько хорошо вы знаете механику игры и все остальное. Что ж, ну вот такое вот коротенькое видео получилось, надеюсь, что многим оно было интересно. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите в комментариях ваше мнение об игре, что вам в ней нравится, что не нравится, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Также не забывайте вступить в Discord сервер ссылка в описании. Ну а с вами был Макс, всем удачи, до новых встреч, пока!